Всем привет! Это Игорь Зиненко, художник и иллюстратор комикса «Счастливого конца света». А это Саша Зиненко, писатель и сценарист нашего комикса. Но сегодня мы собрались, чтобы рассказать вам один из этапов создания комикса. Он очень важен, потому что сегодня мы поговорим о том, как создавалась обложка к нашему первому выпуску «Счастливого конца света». Поэтому приготовьтесь. Да. Наденьте 3D очки, они вам не помогут, но все равно, если есть, надевайте. Берите Мы барабаны, забываем, чтобы делать барабаны на дырок. Поехали. Итак, друзья, вот как выглядит обложка, прежде чем вообще ее нарисуют. Ну, по сути, это просто белый кусок бумаги в начале, пока она только в голове Игоря, но потом все появляется. И не ну видно, так она в голове кусков? Игоря. Мне хотелось нарисовать... Так, давай все-таки водное какое-то сделаем. Ты um... час <laughs>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 перерисовывал что-то ну, она была нарисована а как бы ну вот потому что мне не получалось нарисовать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 здесь И снизу нужно да, полукругрев формы. Тут я решил все-таки поэкспериментировать, да и посмотреть, что можно добавить, и добавил такие более что ли, современные куртки, стрижки, он типа на на такие. В кстати, интересный еще элемент, что когда рисуешь страницу, либо рисуешь рисунок, иллюстрацию, и когда ты ее сделал.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 свет в соответствии с тем что я раньше размечал его как-то накладываешь или заново рису я использую разные способы но по-моему я выделял контур выс высветлял уже те цвета которые были при помощи тонировки да да, да при помощи коррекции control u выделяю опять же так чтобы мне акцентировать нравится акцентировать внимание без цветов еще фоновых такая как наклейка надо кстати сделать такой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 на себя лишнее внимание он просто такой как бы фоновый и тут он рисовался уже чуть более такой как иллюстрация чем в комиксном стиле садишь? Да, садишь на сиджишная кто не знает cg это компьютерная графика вроде как картинок которые да. детальные вроде 3 да как будто 3d и вот первое появление полноценная надпись и счастливого конца да, света вот именно такой курбан и я уже по чуть-чуть подправлял когда увидел весь рисунок всю иллюстрацию в полной мере уже добавлял вот раздевается да, чистки более детально чуть подправлял и ноги хоть я рисовал их целиком но когда они стояли в полный рост их ноги уходили под обложку и это не очень клево смотрелось смотрел слишком плоско поэтому я прибег такой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 как бы не очень бросается это в глаза, но... Занятно, что... когда, когда есть, уже знаешь. Да, уже когда запомнишь. Да, но опять же, красные считают противоположно синему, и они такие на контрасте. Красная ведерко и синяя софи Да, и тут я опять же в вот окону телу... делал... Знаешь, подозреваю только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 Такой получился финальный вариант, который у нас прямо в комиксе. Его видят все, кто покупает наш комикс, поддерживает нас, помогают нам работать над продолжением. Спасибо, спасибо вам всем огромное. необычной истории. Да, И в концах света. Спасибо за внимание. Спасибо все за хорошо. компанию, что смотрели. И всем пока. пока. Счастливого, Счастливого конца света. света.